Всем доброго времени суток. Меня зовут Шамиль Тлябичев. Я предприниматель из города Черкеска. У меня свой действующий рекламный бизнес, рекламно-производственная компания Grand Media. Я хочу оставить отзыв после прохождения экспресс курса начинающего инвестора Максима Петрова. Я закончил обучение в данном курсе обучение проходило у нас ровно месяц и я очень благодарен Максиму Петрову за данный обучающий курс и хочу рассказать несколько открытий которые я для себя открыл и каких целей достиг вместе с Максимом Петровым его в качестве для меня он был в качестве учителя, в качестве наставника. Естественно, обучение у нас все проходило онлайн. Ну, в любом случае, мы все ученики, которые обучались у Максима, все онлайн проходят обучение по данному курсу. Что я хочу сказать, что во-первых, я благодаря рекомендации Максима Петрова с помощью его команды открыл брокерский счет в открытие брокер я открыл индивидуальный инвестиционный счет в открытие брокер и завел на данный счет 100 тысяч рублей сейчас я нахожусь в кэше по рекомендации тоже максима петрова потому что сейчас идут Скажем так, резкие движения на фондовом рынке. И Максим нам рекомендует все-таки в большей части находиться в кэше. Вот. Также составил личный финансовый план. Мне также понравились рекомендации Максима Петрова, как можно увеличить свои доходы. То есть, несколько инструментов он нам предоставил. Если вы пройдете обучение в данном обучающем курсе, я думаю, вы поймете, о чем речь идет, и вам понравятся эти инструменты. Эти инструменты, кстати, я уже начал применять на практике. И реально могу сказать, особенно вот хочу на такой инструмент обратить внимание, как Максим нам рекомендует, часть средств, ну, 10% от выручки от отвалового прихода капитала на ну допустим у меня свой бизнес да кто-то может заниматься там кто-то может быть наемным работником ну неважно часть средств Максим нам рекомендует переводить на или помогать в качестве благотворительности ну выбрать какой-то благотворительный фонд может выбрать какую-то семью которая нуждается в поддержке финансовой вот но я могу сказать что я действительно вот часть средств начал перенаправлять я и до этого перенаправлял ну скажем так я знал что этот механизм работает но сейчас это прямо я вот после рекомендации максима петрова прямо вот это для себя я вот на все 100% понял, что это реально работающий механизм. Если вы хотите увеличить свои, свои доходы, то занимайтесь благотворительностью. Как минимум 10% от вашего дохода э, переводите в благотворительные фонды. Вот э, что еще хочу, На что хочу еще обратить внимание, что э, Максим очень доступно э, дает материал и все для меня сложности, которые я как бы представлял, что это все сложно вот финансово, финансовой грамотности, финансовом образовании, вот фондовый рынок. Оказалось, что намного все это просто. И я могу сказать, что это все благодаря Максиму Петрову и его подаче материала. Мне очень понравилось. Спасибо большое. Также хочу обратить ваше внимание, что после обучения на экспресс-курсе начинающего инвестора, также по рекомендации Максима Петрова, я стал э, частью э, клуба э, Max Capital э, в платиновой группе. Э, еженедельно, даже, по-моему, чуть, по-моему, даже два раза в неделю Максим нам дает рекомендации, э, что нам покупать или продавать на фондовом рынке, и это очень очень хороший инструмент в той части если у вас мало опыта ну вот как у меня да я начинающий инвестор я прошел обучение для меня много максим открыл я скажем так уже сейчас смотрю на мир инвестиций не так как когда я начинал обучение в экспресс курсе начинающего инвестора для меня сейчас многое понятно но есть такая вероятность, что если ты двигаешься сам и у тебя мало опыта в инвестировании, то можно сделать ошибки, и эти ошибки приведут ну, к потере капитала. Поэтому я решил для себя, что я стану частью клуба Max Capital в платиновой группе. Что я могу сказать? Если вы хотите развиваться в, в качестве инвестора, если вы хотите достигать успехов и двигаться в этом направлении, то я вам всем рекомендую однозначно э, идти на обучение на экспресс-курс начинающего инвестора э, у Максима Петрова. Всем спасибо. До свидания.